Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим такую интересную тему, как богатство в гороскопе. Конечно же, мы все знаем, что за деньги нельзя купить ни любовь, ни профессионализм, ни здоровье. Но, как ходит шутка такая, лучше грустить в Бентли, чем в трамвае. Поэтому сегодня мы исследуем основные аспекты богатство в гороскопе, которое вы сможете сами посмотреть, построив карту. Я оставлю необходимые ссылочки, где можно будет сделать это самостоятельно. Конечно же, одним из важных аспектов, на которые обычно следует обращать внимание при анализе этой карты, это взаимодействие между вторым домом и восьмым. Второй дом – это свои ценности, восьмой – это ценности наших партнеров. Но исследуемые карты – мною, миллионеров, известных миллионеров, они, как правило, не имеют точные даты рождения, поэтому будем смотреть только лишь по самым важным, ярким аспектам, которые будут касаться высших планет. Что мы будем смотреть? Будем смотреть влияние таких планет, как Плутон, Нептун, Сатурн, ну и такая личная планета, как Марс. Вспомогательное значение имеет планета Юпитер в точном аспекте с Плутоном, Нептуном, Марсом и Венерой. Суть формулы богатства с позиции астрологии – это экономичность, рачительность, хозяйственность. Позитивный взгляд на мир. Космополитизм, широкий кругозор, у меня налаживать связи с иностранцами, покровительство фортуны, вера в свою удачу и предприятия. также нестандартный подход к рекламе, успешное налаживание контактов, большое количество друзей и знакомых, покровителей и спонсоров, нужные связи, хорошее интуитивное понимание общественных настроений, взаимодействие с большими массами людей, деловая энергичность и предприимчивость. Итак, давайте рассмотрим планеты, гороскопы гороскопа и тема финансов. К финансовым планетам относят прежде всего, ну давайте начнем с Марса. Вот он, Марс. Это планета предприимчивости и энергии. Это светило помогает предпринимателям конкурировать на рынке и завоевывать новые сферы сбыта, а также добиваться поставленных целей в бизнесе. Юпитер. Он ассоциируется с высоким уровнем жизни и привилегированным положением. Люди с хорошо выраженным юпи юпитерианским принципом в Радиксе не привыкли довольствоваться малым. Они достойны лучшего, а Лучше стоит, стоит больших денег. Такой человек привык зарабатывать хорошо и много тратить. Сатурн хоть и считается планетой трудностей и лишений, но все же регулярные усилия в выбранном направлении, каждодневный упорный труд приносят на него свои результаты. Человек с сильно выраженным принципом Сатурна не живет на широкую ногу, он бережлив и даже скуп, но зато у него всегда отложены некоторые средства на черный день. Строгая экономия и умение довольствоваться малым помогают скопить суммы, достаточные для покупки недвижимого имущества. Упомянутая планета связана с Землей и не. Уран. Это, конечно же, не материальная планета, но ее добрые аспекты преподносят на его неожиданные подарки, а негативные аспекты провоцируют внезапные денежные потери. Если планета имеет особое значение в карте рождения человека, то она относится к теме денег играючи. Если ему интересно, он быстро найдет источник дохода, и причем там, где другие и не пробовали искать но затем потратить заработанное на развитие своего интеллектуального потенциала. Нептун и Плутон – это две финансовые планеты, символизирующие как материальное, так и духовное богатство. Они указывают на ресурсы человека, которые он не всегда осознает. Люди с сильно выраженными принципами Нептуна и Плутона обеспечены, но не считают нужным подсчитывать свои доходы, расходы и убытки. Итак, начнем с первого миллионера, которого я взяла для примера. Многие узнают Стива Джобса, который стал миллионером 25 лет. А к концу жизни он был владельцем более 5 миллионов акций Apple. Так, нет, вот когда. К концу жизни, да. И общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Короче, денег у него было очень много. Поэтому посмотрим его основные аспекты. На что стоит обратить внимание. У него, конечно, здесь стоит дата рождения, время рождения, но мы анализировать не будем. Пока берем основные, основные планеты. Значит, берем, что нам говорили смотреть. Сейчас. Так, смотрим. Марс, Нептун, Плутон, Юпитер с Ураном, Сатурн. Ну, еще будем смотреть Венеру, потому что Венера – это также планета, связанная с финансами напрямую. Ну, смотрим. Во-первых, на что бы хотелось еще обратить внимание, что больше всего умеют зарабатывать деньги люди, у которых проявлена земная стихия. То есть, это люди, у которых большинство планет находится в таких знаках, как козерог, телец, дева, еще скорпион, Рыбы, рак. Ну, это уже в меньшей степени на втором месте а на третьем и четвертом это воздушные и огненные поскольку ну, им просто интересно чего-то достичь каких-то результатов без особой там, материальной включенности обращаем внимание на стива джобса во первых здесь бросается нам в глаза такой напряженный аспект как от марса который дает энергию к нептуну то есть человек буквально фанатично был охвачен идеей заработать достичь желаемых результатов плюс здесь идет уран в соединении с юпитером но сам по себе этот аспект был бы не очень интересный если бы он не был бы в оппозиции к венере венера в оппозиции к юпитеру дает ну знаете желание потратить денежки а вот в соединении с ураном в оппозиции извините к урану оно дает неожиданный приход богатства причем человек человеку деньги как легко приходят так и уходят также здорово есть поддерживаемый аспект от Сатурна к Юпитеру. Он говорит о том, что человек умеет серьезно распоряжаться деньгами. Ну, давайте дальше. Пока очень-очень краткий такой анализ будет. Кстати, по Стиву Джупса есть такой интересный факт. Он был приемным ребенком. И его воспитывали приемные родители. И когда он нашел своих родителей, то он как-то, ну, особо ими не заинтересовался. То есть он все равно считал своими родными родителями именно приемных. Следующий персонаж Аль Капоне. Почему его выбрала? Ну, мне интересно было посмотреть людей, которые зарабатывают разными способами. Смотрим яркого представителя преступности. США на то время, Алькаподе. Обращаем внимание, я уже выделила важные планеты, на которые нужно обратить внимание. Первое, что бросается в глаза Венера в соединении с Сатурном и Ураном. Вы знаете, у многих я в картах замечаю соединение Венеры с Сатурном. Венера, знаете, как бы дает возможность. Сдержив... Ну, заработать, а Сатурн сдерживать. <клёх> сдерживать эмоции в финансовых тратах. Поэтому, наверное, этот аспект тоже как-то важен для накопления. Смотрите, Венера в соединении с Ураном, которая тоже дает возможности заработать какими-то неожиданными, случайными такими э, удачными поворотами судьбы. И плюс у него есть соединение Плутона с Нептуном в оппозиции к этой Венере. Венера вообще часто в оппозиции к Нептуну дает желание ну как-то очень много себе позволять чего-то такого приятного, дорогого, расслабиться. Любит дорогие, красивые вещи. Ну, трудно человеку сдержать свои хотелки. И сама по себе и сама по себе Венера в оппозиции к Плутону дает очень сильные эмоциональные страсти, переживания, желание добиться своего любой ценой. Здесь еще и добавляется ретроградный Марс. Ретроградный Марс говорит о том, что энергия у человека, знаете, он как серый кардинал был в соединении с Лилит. Это усиленная энергия, такая нехорошая, грязная энергия, такая энергия мусорная, слива, когда человек действует из-под когда он может быть очень подлым, он не действует прямо. И в этом вся, знаете, неприятность, когда нельзя ожидать от человека удара со спины. Ну, вроде бы как Юпитер здесь особых аспектов не имеет, такие, которые бы влияли бы на финансы прямых. Ну и есть еще интересный такой известный факт о том, что он умер от последствий сифилиса. Ну, вообще он как-то им болел очень долгое время, и ребенок от него тоже там первая, по-моему, дочка родился. Сифилисом, ну, в общем-то, так, такой очень гулящий был, на, на это его гуляще, гулящество показывает вот как раз аспект Венеры в оппозиции к Нептуну. Венера с Ураном, она дает такую дружелюбную натуру, которая легко сходится с другими людьми, а вот э, в оппозиции к Нептуну дает разврат, похоть, ну и вообще контролируемые эмоции, сюда еще добавляется Плутон. Так Следующий наш герой это Ник Вуйчич, он родился без рук и без ног, очень известен своими проповедями, имеет два высших образования, объездил более 45 государств и постоянно расширяет свою, свою географию постоянно ездит с проповедями для того, чтобы поделиться своим мировоззрением. Имеет очень много поклонников и благодаря своей собственной харизме, оптимизму, жизнерадостности он, конечно, помогает очень многим людям психологически принять свою жизнь, даже если она и не совсем им нравится, и даже если они не очень довольны ею. Одним из его интересных высказывание есть такое что я всегда верю в чудо и в моем шкафу стоит для этого пара ботинок так я пила уже основные планеты плутон и сатурн в соединении причем плутон в соединении с Сатурном, они дают, знаете, такое строгое отношение к аудитории. Плутон всегда связан с большими массами. Юпитер у нас здесь прямых имеет аспект только лишь к Марсу. Этот аспект очень красивый. Он говорит о том, что человек обладает всеми качествами для того, чтобы добиться желаемой цели. Причем само по себе положение Марса в знаке Козерога очень сильная человек, честолюбивый. Интересно, что у него здесь есть аспект оппозиция с Луной. Как правило, этот аспект осложняет взаимоотношения в семье. Но, тем не менее, он счастливый семьянин, у него жена и трое детей на сегодняшний момент. И, конечно, интересный аспект. Здесь у него стилюм планет Нептун, Юпитер, Солнце, Венера и Меркурий в Стрельце. Но самое яркое здесь, наверное, это Венера с Меркурием. Они говорят о том, что человека очень красиво поставлено слово, умение говорить, умение преподносить информацию. Соединение Урана с Солнцем говорит о том, что он интересная, неординарная личность. Ну и здесь, конечно, хоть и широкое, но все-таки соединение Нептуна с Венера и говорит о том, что человек может зарабатывать деньги далеко, не только в своей стране, ну и плюс еще Нептун в соединении с Меркурием говорят о глубокой психологичности. Ну вот можно смело сказать, что этот человек, конечно, действительно зарабатывает деньги собственным трудом, собственным языком, я бы даже сказала, собственным умом и большой верой в то, что он делает. Так Еще одна очень интересная личность. Билл Гейтс, создатель Microsoft. С 1995 по 2017 он удерживал титул самого богатого человека в мире по версии iFoops. И есть такой интересный факт его истории. Он в 2010 году подписал клятву дарения и выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины своих состояний на благотворительную деятельность. Вот, кстати, очень многие миллионеры занимаются благотворительностью. Так, ну давайте посмотрим основные планеты. Вот, во-первых, у него есть очень важный аспект. Соединение Юпитера с Плутоном последних градусах льва. Кстати, у, вот эти последние градусы льва, 28-29, они связаны с важной звездой. Сейчас я уточню. Да, они связаны с королевской звездой регул и вот они могут принести человеку известность, либо дать ему какие-то необычные способности. Смотрим, какие здесь у нас есть еще аспекты. Во-первых, соединение Сатурна с Венерой в Скорпионе. Скорпион – это денежный знак. И еще интересный аспект формирует это соединение к Урану. То есть, снова видите, от Венеры к Урану идет тригон. То есть, человек имеет шанс, во-первых, он контактный. Сам по себе этот аспект говорит о том, что человек легко заводит знакомства, он производит впечатление очень легко на других, и именно эти знакомства, эти связи, они помогают ему зарабатывать деньги. Также Марс здесь соединение с Меркурием, что говорит о остроте ума. Еще Марс образует здесь напряженный аспект к Луне, о котором я уже говорила ранее, у Вучича такой есть. То есть этот аспект сам по себе говорит, что человек может быть неважным семьянином, но тем не менее, видите, очень таким сильным, целеустремленным в плане достижения материальных благ. Ну и не только материальных. И интересно здесь еще соединение Нептуна с Солнцем работает. Он тоже дает возможность зарабатывать через других через другие государства. Интересная у него карта. Итак, еще один самый богатейший человек в мире, Илон Маск. Кстати, у него было очень такое сложное детство. Мать развелась с отцом, и, по-моему, по с тремя детьми, она самостоятельно занималась их воспитанием очень сильная женщина но сильные качества привила своему сыну в возрасте 10 лет он получил подарок свой первый компьютер научился на нем программировать а у вот 12 лет он уже продал за 500 долларов свою первую программу видеоигру ну давайте смотреть ну что хотелось бы обратить внимание Венера соединение с луной и сатурном в близнецах здесь конечно большой орбис соединения, но тем не менее они находятся вот эти сатурн и венера в одном знаке образуют оппозицию к важному соединению Нептун и Юпитер Вот на это соединение очень важно обратить внимание и плюс Марс образует благоприятный аспект Венериях. Ну, хотя, в принципе, сам по себе этот аспект не похож на денежный, если он, конечно, не имеет отношения к его финансовым домам. А, ну, и что еще здесь можно, на что обратить внимание? Плутон в секстиле к Юпитеру и к Нептуну. Ну, да, это важный аспект. Уран здесь играет небольшую роль. Он здесь скорее находится в квадрате к Солнцу и говорит о некоторой эксцентричности, неординарности данного человека. Давайте посмотрим, сколько у него тут. 10% планет находится в огненной стихии и 70% в воздушной. Вы знаете, этот человек он нематериальный. Я думаю, что... Вот все, что он зарабатывает, он с легкостью тратит, и вклад... ну как тратит, он вкладывает. Его интересует в первую очередь наука. Наука как наука и расследование, исследование, расследование, но не с целью заработать, не с целью нажиться, а с целью расширить свой кругозор, что-то узнать больше, что-то сделать важно, Потому что у него в земных знаках очень мало планет, очень. Это такой, знаете, исследователь, богаче исследователь. Ну и я не удержалась, мне было очень интересно посмотреть карту его ребенка. Они же его но его назвали очень интересным именем. Сейчас скажу. Так примерно его транскрипция это X. Эш Эй И э, не присвоили ему никакой гендерной идентификации Они считают, что он сам вырастет и решит, кем он хочет быть Мальчиком или девочкой Ну вот, э, по его карте я, конечно, здесь больше склоняюсь к Потому что это все-таки мальчик Наверное, будет в итоге И давайте посмотрим интересные аспекты Поскольку ты ребенок миллионера, то естественно у него здесь есть указание на то, что это тоже будущий миллионер. соединение Плутона с Юпитером еще и сюда добавляется Сатурн. То есть это 100% будет очень богатый человек. Также он будет очень умным, необычным. От папы он возьмет свой изобретательный ум. Вот соединение Урана с Меркурием и с Солнышком. Вот Тельце. Это очень интересный будет аспект, который даст ребенку необычные качества. Также здесь интересно посмотреть Марс. Идет в прекрасном аспекте к Венере. Он будет легко сходиться с людьми, находить общий язык. И Нептун в рыбах, знаете, дает, ну, в квадрате к Венере, знаете, такое, вот, у многих богачей, Такое. Бывает вот желание в чем-то себя побаловать, желание роскоши, богатства, пользоваться этим. Кстати, вот у, у его отца этого аспекта нет, это, видимо, больше пошло от матери. И еще такой интересный момент, у него есть четкая позиция от Нептуна к Луне. Луна в карте ребенка – это мама. И по данной позиции есть указание на то, что, возможно, мама будет мало занята воспитанием этого ребенка. Или как-то рано они разделятся. Ну и вообще мама такая очень интересная. В облаках летает, можно сказать. Ну и также самому ему он, этот аспект будет придавать большую мечтательность. И очень такой высокий запас и вдохновение. Ну и давайте посмотрим на сегодня еще последнего нашего миллионера. Ну, я так думаю, что миллионер. Очень известный, многими любимый путешественник Дмитрий Комаров. Он обрел популярность после выхода передачи «Мир на И причем первую передачу делал за свои деньги. На сегодняшний момент он имеет два ключевых источника дохода. Это сам проект «Мир на изнанку». И также еще YouTube канал. С более чем с полутора миллионами подписчиков. Ну, понятно, что доходы у него очень хорошие. Также он еще является руководителем, основателем, руководителем благо... благотворительного фонда Чашка кофе. Ну и просто хороший человек. Давайте посмотрим на его личные планеты. Так, Солнце соединение с Марсом. Это говорит о том, что человек он очень активный, умеет добиваться поставленных целей. В оппозиции к Нептуну очень честолюбивый и буквально с некоторой фанатичностью относится к своей работе. Меркурий общение в оппозиции к Юпитеру это умение очень много разговаривать, получать и передавать очень много информации, делиться ею. Это, кстати, аспект путешественников, поскольку Меркурий это поездки общения, а Юпитер он связан с заграничными странами. Здесь еще и соединение Юпитера с Ураном, поскольку в аспекте к Меркурию, Уран Меркурий дает ему, знаете, такой неординарный ум. То есть человек умеет находить какие-то неожиданные... Эм... Ну, неожиданные какие-то выходы из различных ситуаций, какие-то неожиданные решения принимать. Ну вот он необычно умеет мыслить. Также интересный аспект соединения Плутона с Сатурном. Венера без особых аспектов. Ну вот имеет такой секстиль, приятный к Марсу, что говорит о его харизматичности, и умение нравится окружающим. Есть напряженный аспект от Луны к.. Марсу, что говорит о некоторой нервозности, но это иногда у него там проявляется в некоторых моментах, но в принципе он справляется. Итак, человек чистолюбивый, интересен, ну и, конечно, достоин того, что он имеет. Давайте в конце выделим основные аспекты. Итак, Уран, Нептун или Плутон – в благоприятном аспекте, это зеленый аспект, соединения тригон или секстиль с Венерой или Юпитером, могут принести богатство. Также уран в аспекте в любом, пусть даже и негативном, это оппозиция даже может быть, или квадрат с Нептуном или Венерой, может означать некое нежданно-негаданное достающееся богатство. Соединение Нептун-Юпитер. Человек с таким соединением знает, что его ждет богатство, и оно приходит к нему на самом деле. Вера и надежда как бы помогают обрести это богатство. Сам по себе Плутон может приносить наследство, особенно если он находится в восьмом доме. На картах многих мультимиллионеров можно увидеть соединение Плутон-Юпитер или Плутон-Венера. Еще очень интересный аспект, которого здесь он сегодня нам не попался, вот здесь он описывается, это соединение Венеры с Плутоном, а также Венера с Юпитером. Это аспект очень большого счастья и удачи. Так, богатства могут принести... А ну вот они, кстати, соединение Плутон-Юпитер или Плутон-Венера могут принести Юпитер в тригоне к Сатурну, или Юпитер в квадрате к Сатурну. Также очень важен сам по себе Сатурн, упорство, и Марс, то есть их аспекты между собой. Марс – это активность. Они являются показателями того, как человек способен зарабатывать деньги своими усилиями. То есть любой аспект между Марсом и Сатурном дает стремление преуспеть, активизирует, амбициозность, ну и наличие финансовых планет и личных в земных и водных знаках, о которых я уже говорила. Ну, я оставлю ссылочку. На сегодня все. Я оставлю ссылочку, по которой вы сможете составить свой гороскоп и посмотреть, есть ли у вас такие аспекты. Если будут вопросы, пишите.